нужно обязательно снять, даже если вы не будете это развальцовывать, хотя это обязательно. Он никогда на 3000 тысячи не наработает, он на 2 900, а то и может на тысячу, понимаешь? Стягивать, особенно если сложные формы, и руки в тепле всегда, как у геников. Я ну, думал, на видео все так круто, на самом деле нужно пахать. Нужно пахать с утра до ночи, вот у меня... То, ты, ты знаешь... Что... Есть. Есть. Всем привет. Сегодня у нас сантехник один день с мастером Артур Мансевич. И мы ЖК Тушина 2018. Поехали. У нас сегодня молодая школа 27 лет. И есть. 28? 28, ну прости, извини. И сегодня у нас молодая школа 28 лет. И у этого человека уже есть чем поучиться, Артур. Погнали. Как в Москву попал? Ну, меня подтянули моих два старших брата. Сам я вообще из Белоруссии, из маленького городка. Кроме, так скажем, стройки такой провинциальной, я особо ничего не видел. И приехав сюда, я понял, что здесь мне нужно будет многому поучиться. Ну и вот так вот год за годом. Терпение. В тут, самый низ, ты приехал правильно ты приехал сам чё делал самый какую-то чегунину, какие-то трубы какая-то сложная сантехника с... или так демонтажи там в санте или, там не знаю стяжку ты что -то знаешь тоже. я я штукатурил даже по толпе штукатурил шпаклевал красил ломал вот, вот по демонтажу у меня очень много было объектов лали ламинаты в итоге ну я понимал, что мой профиль это статик. И потихоньку объект за объектом, там показал, что я умею, там показал, что я умею. Всегда стремился там, к какому-то идеалу. И вот постепенно вышел на такой уровень, на котором сейчас, так скажем. Там, Володя, неси ключ. У нас э, два специалиста было, там Виталий и я. Володя, неси там то. Володя там мне метается, несет там, знаешь, эти ключи. Хоть в два часа ночи ему набери, скажи, где там где там ключ находится, или где поскогупца, он тебе скажет, на каком месте, в каком угодно. Сложно поддерживать вот такой вот. Постоянно у тебя привычка, куча инструментов, ты там что-то делал там оставил понаставлял потом ходишь собираешь. на комнатной квартире еще можно можно, можно да. чуть побольше делаем выписку либо вопросы к заказчикам либо то чего не хватает вот пришел тот коллектор записали записали все то есть в конце рабочего дня тебе не надо вспоминать заморачиваться что-то ты подошел щелкнул на телефон ушел ты экономишь свое время всего-навсего ты заморачивался на две минуты сделал себе стейн точно так же мы обычно вешаем перед каждым коллектором какие-то вопросы к заказчик приходит он у нас вопросы какие Пожалуйста, все. Через стоял, стоял, я почесал сфотографировал, егает жена. Как-то так. Уровень Москва. Еще небольшое объявление. Я ищу мастера из Бельгии в таких городах, как Левен, Гент, Брюгге. Тот, кто занимается примерно тем, чем занимаюсь я. Возможно, снимем крутой выпуск про то, как работают строители в. Бельгии. Это будет очень интересно всем, поэтому отпишитесь мне, пожалуйста, или в инстаграм, или в контакт. Да, или в инстаграм, или в контакт. Лучше в инстаграм. И поскольку Бельгия маленькая страна, поэтому, в принципе, не важно, в каком это будет городе. Я думаю, мы приедем, мы будем на машинах, поэтому пишите все заявки. Расскажу вам, как подключать радиаторы при помощи Г-образной трубки. Значит, что делается в первую очередь? Замеряем, какая нам нужна длина в данном случае нам нужно 12 сантиметров отметили отмечаем вот такой вот линеечкой более точная точная получается и, а, ручной трубоедик выставляем помешки и начинаем отрезать Начинаем обрезать. Поджимаем и отрезаем. А Внутри, как вы видите, фаска. Вот. Ее нужно обязательно снять, даже если вы не будете это развальцовывать, хотя это обязательное действие. Развальцовка. Нужно снять фаску, чтобы не набивался мусор и потом у вас не нарушалась циркуляция. Вот. Снимаем пасочку. Снимаем фасочку при помощи вот такой вот. Шарошки То есть берем Сняли, видите, град снят И теперь развальцовываем Развальцовываем а, также вот Специальная насадка есть для этого Вставляем Нажимаем Можно делать это Один раз Один раз расширим Но мы делаем два так более эстетично получается и технологичнее. развальцовывается для того, чтобы когда у вас уже будет все установлено в трубах будет находиться давление и мало ли бывает ситуация, когда нужно просто снять радиатор, чтобы за ним зашпаклевать в 99 случаях вот. и когда у вас все снято стоит здесь запорный угловой там, допустим, шаровый кран и находится здесь давление мало ли если вы зацепите все это дело может слететь с этой трубки а развальцованная трубка этого сделать не позволит ну с вами был монтаж Турт до новых встреч Слушай, ну, у меня вот так сложилось, что у меня в семье все строители. У меня вот два брата старших, они тоже строители. Вот. В детстве все время приходилось что-то мастерить <coughs> в деревне. Часто тоже там моей бабушка едет, что-то что Ну я видел всегда, что стройка, строители зарабатывают. где хорошо зарабатывают, Это сколько лет тебе было? Это было, да это вообще самого детства длится. Я не знаю, вот в пятом классе даже тот же самый пример. У нас дома проводили газовый газ в общем, варить. И сварщик такой на меня говорит, Артур, вот ты говоришь, иди, говорит, на сварщик. Вот, у тебя всегда будут деньги, ты всегда будешь зарабатывать нормально. И я знаю, что я так поверил в это. И потом вот ну, как-то мы сидим в школе, уже все, ну, все это прошло, уже там, не знаю, полгода, больше прошло. Сидим в школе. И голосуха такая на меня говорит, а то, вот ты мучаешься так не очень, говорит, ну куда ты поступишь потом, куда? Я так сижу с здоровости, говорю, я не сварщик пойду. И проходит время, прикинь, проходит, ну уж 9 класс закончил, все, я поступаю в колледж строительный, э, на вантажный газоментарность, ну, сантехработ и электрогазасварщика. Ừ. В колледже я уже после занятий хотел там стяжки заливали там с пацанами под колыми, что какие-то деньги, какие-то заборы делали, чему только не делали. Момент не ломался, ты работаешь, работаешь, ты понимаешь, что просто все Ну типа нет будущего, если ты всегда не нужно. Ты знаешь, когда уже почти вот сломался, там какой-то авансик пришел, какая-то зарплатка, и ты такой думаешь, ну все так плохо, ну куда еще, где сейчас пойду, вот там. За неделю там заработаю там ну, не знаю 10 там, тысяч каких-нибудь или там, 15 на то время это вообще было космосом и мне в ютубе выскочил один лысый мужик вот, и начал рассказывать про обалденные и я такой думаю вот это да и мне зародилась эта такая нормальная мечта я такой завел сразу YouTube себе там, начал всякую ерунду снимать, я думаю, сейчас, если бы я выложил, у меня бы просто там, все там, было бы дизлайков больше, чем просмотров. Тут, как бы, комплекс, да? И каждый должен заниматься своим делом. И можно просто организовать бригаду отделочников, бригада глепников, бригада сантехников. есть тот, кто связывает это с вином, чтобы не было так, что пришел один, сделал, меня не волнует, как оно будет, я сделаю так. То есть у нас у нас э, отлажен этот механизм. То есть каждый, допустим, ну, я делаю, я понимаю, что завтра придет человек из нашей же команды будет делать тут ну, штукатурку, либо тут устанавливать там тот же самый, либо да, крутить. Да. Это... С ну, конечно, конечно. Если что... полностью разношерстно, если нет одного звена, да? которого нужно отчитываться, это. Который... Для того, чтобы равномерно, ну, красиво и аккуратно разложить кабель, чтобы он не путался, там, потом в дальнейшем смежники там, начинают ногами ходить, стяжечники, чтобы они не сбивались и там шаг не становился критичным, всегда я его разматываю, если есть свободное помещение, и включаю просто во времен. И он не перегревается, он мягкий, пластичный, его очень хорошо натягивать, особенно если сложные формы. И руки в тепле всегда, как у гени 2,80 на метр 25 м. определяем площадь у нас площадь обогрева получается ровно 3,5 квадрата мощность которая нам необходима 150 ватт на квадратный метр 525 ватт то есть здесь мы умножаем на 150 525 ватт делим на погонную мощность кабеля это у нас 20 ватт на погонный метр и получаем длину кабеля в данном случае получается 26,25. Вот. И потом уже из линейки э, кабели, которые представлены у производителя, выбираем ближайший. Там. Как это система звездочка, да, от шкафа во все стороны линии. А человек приходит, радуется, да, кайфово, да, он этого не будет видеть, ни теплого камера, не электрики под натяжным потолком. Ну уже во вот прям технология соблюдается. Соответственно, и ресурс правильный будет указывать. А Во-вторых, самому приятно. И заказчик доволен. Половину, а то и всю систему перекреплять. То есть получается монтаж в 2-3 раза увеличивается. А так, когда правильно рассчитан шаг, по вот той формуле, по которой я рассказывал, ничего сложного на самом деле. Тогда и время монтажа сокращается и получается все четко выполнено. А потом заехал, все добавился туда-сюда, а потом закидывает меня туда. Вот. И Зак начинает меня расшатывать. Там. А вот сколько то, сколько это. Ну, пытается почву Я говорю, вы извините. богу-богу. Ну, а кесарю кесарю А слесарь с И поэтому я делаю вот это. Вот про функции, про то, как должно правильно стоять, что будет работать, что не будет. Я вам расскажу все. А что стоит, это книга. А та, иначе, иначе будет хаос, иначе все... Зовут меня Владимир, э, работаю в команде Артура, смотрел видео и мне понравилось, как парень э, относится к своей работе, скажем так, трепетно относится к своей работе. И позвонил, предложил встретиться, поработать вместе, ну и вот так уже два года. Э, на мне лежит ответственность за технические э, моменты, процессы, детали. А, когда? Да. Это каждый день. Как сделали эти руки, так и заработал, так и получил. Все зависит от меня. Там некоторые себя считают авторским монтажом. Вот я делаю авторский монтаж. Но мы себя так не считаем. Это у нас как уже заведено. То, что Мы всегда подготавливаем нишу под вот. сантехнику. Это больше как фон, но тоже вот. делаем все красивенько. Скотчик налепили, покрасили, сняли. У нас все, обрамление. Вот в этих мелочах и кроется монтаж. Короче, деньги на ты особо не жалеешь. Не считай, что это Нет такого, что ты что-то купил, и ты его не отдал. Есть такие истории? Таких нет. Ты знаешь, что я покупаю сразу. Еще самое лучшее. Вот, допустим, даже тоже пылесос. Так, смотрел. Даже хил тебе дороже, но я пошел, думаю, куплю себе фестов. Хочу себе получше. Кстати, что скажешь? Ну, ты знаешь. Только честно. Вот на меня два гонки Есть, если ты как раз делаешь 230 тридцатым штраборезом Хилтовским забил, и вот как раз вот этот момент вот ты вот просто весь белый из-за того что вот, выпал. вот этот у него минус а так тихо работает знаешь можно и оборотик и можно и протрез выключить но хилт если ты в обед ты не пропылесосишь вот особенно когда ты в квартирах работаешь вот, тихий час Бол, все. Да. там да. такой удар там слышно ты знаешь если только делаем садико а, у еще да. брат, старший, занимается отделкой мы берем ä, квартиру а под ключ. Есть... И у меня большой процент. То есть я уже знаю, допустим, через месяц вот у меня там, две квартиры есть, где я буду делать 100% проценты. Ну, то есть на ВИТА сайт и все такое. Это не работает. Инстаграм еще? И... Да, инстаграм. Нету. Еще контакты несколько было заказов, но Это прям очень дешево. Немного пишут, говорит, тут возьми на хорошо, приходи. Там выход выход столько-то стоит. Посмотрим, как как ты покажешь себя. Многие приходят, они знают, что ты обозначил сумму, и он такой, он лишь бы вот, лишь бы вот, вот допустим, пример, 2000, да, платишь, или 3000, он будет, он, он никогда на 3000 не наработает, он на 900, а то он может на 1000, понимаешь. И, ну, таких людей сразу видно, он пришел, он так вид создал рабочего человека, но ты как бы понимаешь, что ты даже не фирма, где там платят просто тупо за то, что ты пришел. Здесь нужно прийти и заработать, еще что-то на меня заработать. Ну, что? естественно. А, конечно. Ты видишь, в течение там нескольких дней ты уже понимаешь, что это за человек. Потом говоришь просто, нет уж других людей, Все, берешь другого и так, медленно, ищешь. Я тоже когда-то смотрел видосы, как делаю, как что там, даже тебя смотрел, когда еще только, только начинал. Я думал, на видео все так круто. На самом деле нужно пахать. Нужно пахать с утра до ночи. Вот у меня, как я поднимался, я в 8 утра вставал, и в 12 вечера я только приезжал домой. А еще нужно посчитать что-то, собрать, сделать. То есть 2 часа ночи лег, в 8 поднялся. И вот так вот, год за годом, месяцами, поэтому пахать нужно. Но... Это путь такой, если ты встал на эту дорогу, любишь эту работу, делай. Делай всегда лучше, но круче, чем ты за нее берешь деньги. Если ты делаешь больше, чем она стоит, тогда у тебя был успех. И нужно пахать, не лениться никогда. И тогда ты придешь э, к такому уровню, выше высшему уровню, станешь, не знаю, там, директором какой-нибудь крутой компании и так далее. Все не, не дается просто не падает с неба в легкие деньги нужно зарабатывать и развиваться постоянно работу нужно любить если ты не любишь работу ты не сделаешь качественно ну, ты не сделаешь э, того результата который мы часто показываем на экранах на фотках или там в ютубе вот у меня вот тоже несколько рабочих знаешь, я вот смотрю за ними и они реально любят эту работу он, он будет сидеть он полировать каждый фитинг вот смотри вот даже элементарно вот берешь две сборки и вот смотри тот, э, это мастер сделал тот, который не любит свою работу вот просто к примеру да? а потом берешь вот это и вроде вот мелочь, да? Но человек это сделал с душой, видишь, как красиво? И все сделано на лед. Одна и та же сборка, только результат разный. Так и в отношении. Сказал Баратуре, учись лучше. Учись лучше, вникай, изучай, поступай на вышку и так далее. А сейчас вот время уходит, и у тебя уже некогда. У тебя уже уже там скоро семья, дети, там все остальное дома. И сейчас уже реально сложно. Поэтому, ребята, всегда учитесь, изучайте, идите заканчивать инженерный курс и так далее это очень важно часто бывает на курсах повышения да? ну ты знаешь это уже все прошло да? в прошлом году, прошлом году ну раз в год стараюсь посещаем форумы кстати где-то на одном из форумов мы наверное, с тобой познакомились, uh -huh. э -э да на выставке кстати на какой-то да? да посещаем выставки по-любому изучаем новинки а без этого никак знаешь мы когда-то делали, я когда-то и электрикой занимался, и сантехникой. Потом электрику отдал просто на барнику, чтобы он занимался. Потому что когда делаешь несколько профилей подряд, ты начинаешь тормозить, ты не успеваешь за развитием. То есть все идет, все развивается. То есть там технологии, там особенно в электрике, это вообще жесть. Постоянно там там раньше более обычные, там ну, клавишные, сейчас какие-то кнопочные, там звонковые, типа много разных релюшек интересных. Так и в сантехнике. Много новинок выходит, и нужно за этим всем цепевать. А если ты будешь на, на таком же уровне, что и 15 лет, да, там, с перфоратором и да, ну, ты, ты никуда не придешь. ты просто будешь деградировать, будешь ниже, ниже становиться, и просто тебе будут грош Если останавливаешься в развитии, все, ты падаешь. Да, получается, что от выпуска к выпуск у нас все более молодые-молодые молодые мастера, и при, при всём уровне все выше и выше. Это был Артур Манцевич сантехник из Москвы. Оставайтесь с нами. У нас будет еще много крутых мастеров. Всем пока.